Место действия – УИК-1058, Княгинина, Нижегородская область. 9 сентября – выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Государственной Думы. Здесь официальная явка дня голосования расходится с подсчетами видеонаблюдателей на 260 голосов. Откуда могли взяться невидимые, незамеченные волонтерами избиратели? Активисты заметили странное, однотипное поведение слаженной команды членов УИК. Действующие лица. Заместитель председателя. Тямусева Нина Александровна. Секретарь УИК. Дюльгер Анна Владимировна. Обе они... Работницы администрации города Княгинина. И председатель. Солидный мужчина в костюме. Игнатичев Алексей Иванович. Активист Общероссийского народного фронта, между прочим. Председатель покидает зону видимости камер. И за ним уходит человек в синем костюме. Вероятно, он наблюдатель, поскольку несколько раз мы увидим его позже на видеозаписях. Через некоторое время мужчина возвращается, идет к члену комиссии, чтобы получить бюллетень. Мимо него проходит председатель и останавливается, чтобы что-то шепнуть ему. Мужчина успешно получает два бюллетеня и уходит в кабинку. А тем временем руководство УИК занимает позиции возле урн так, чтобы ограничить обзор с камер. Мужчина голосует и все тут же расходятся по местам. Подобное действо имело место не раз и не два за день голосования. Как минимум 7 раз за 12 часов волонтеры увидели единый шаблон в действиях слаженной команды. Несколько раз, как например на этом видео, голосующие члены комиссии, несмотря на жаркую погоду, надевали дополнительные предметы гардероба, вероятно, чтобы спрятать пачку бюллетеней. Девушка надела кардиган специально для голосования, далее видим повторяющийся сценарий руководство уик уже наготове возле ящиков для голосования дело сделано расходимся действие 3 следующий член комиссии и вместо длинного кардигана белый пиджак Заметьте, левая рука постоянно прижата к одежде. Создается впечатление, что что-то придерживает под пиджаком. Проверенная схема. Позиции выверены до миллиметра. Сделано. Расходимся. И так далее. Раз за разом. Трое главных героев встают со своих мест и как по команде начинают хождение вокруг урн. И случайным образом при этом закрывают от камер процесс голосования своих членов комиссии и наблюдателей. Выглядело бы как простое совпадение, но вспомним проявку. Она расходится на четверть. Многое встает на свои места. Вот так, друзья, они украли наши голоса на сентябрьских выборах.